Номер 32 Команда Квент Дельфинчики Добрый вечер! С вами команда Квент Дельфинчики. Так ребят, сегодня важная игра, и нам точно нужно победить. Я знаю, что надо делать. Так, Артур, это что такое? А что, ведущую можно, а мне нельзя? В смысле? Внимание на экран. Кстати, Руслан, это ваше. Так, Артур, встань на место. Ребята, как же вы не поймете? Сегодня важная игра. В жюри сидят уважаемые люди, такие как Данил, Лиза, Валентин, Артур, Илья. Артур, ты не назвал ни одного правильного имени. А что, если бы их звали по-другому, они не были бы уважаемыми? Начинаем. Представьте, ковбой вернулся домой. Че, дома никого нет? Случай на улице. Будешь? Давай. Ты чё, меня брезгуешь? Да не брезгую я тебе. Я просто пыль вытираю. Хочешь, выпью. Давай. Ага, не брезгает он, блин. Представьте, грабитель, у которого нет собственного мнения. Лежать это ограбление. Может, не надо? Не надо, так не надо. случае в парке дорогой я давно тебе хотела сказать до тебя я встречалась с твоим другом О -о -о, нам придется расстаться да ты меня брезгаешь я же говорил Представьте случаю гадалки. А вы точно гадалка? Вы очень странно выглядите для гадалки. Вы мужик. Хорошо, начинаем сеанс. Я вижу, я вижу какую-то фигню перед собой. Странно. Но за моей спиной только ведущий. Вот это поворот! Чем вам помочь? Вы же гадалка. Вы сами должны знать. Ну ладно. Мне кажется, мой парикмахер меня обманывает. С чего вы это взяли? Его зовут Дима, а парикмахерская называется Людмила. С вами была команда КВН Дельфинчики. Чё за тупое название? Так это ж твоя фамилия. С вами был Артур Дельфинчик. Спасибо. Автошкола КАМА. Комфортные классы, инновационный подход к обучению и современный автопарк. Автошкола КАМА. Работаем с душой. Для вас. 36-4-7.